Так, все, мы в прямом эфире. Здравствуйте, всем привет. Сегодня у нас 30 мая 2018 года, канал Народовластия. программа «Плохие новости». Со, мне, со мной на связи вот Михаил, он в Москве находится, и я думаю, еще Окунев подключится, ну, по крайней мере, пытается сейчас это сделать, он находится в Киеве. Так что у нас тут много интересных событий. У нас прямая трансляция, естественно. Так, ну, наверное, с Михаила начнем, или я два слова скажу сегодня по новостям, потому что, ну, вообще нет, давай с тебя тогда начнем. Миш, вот я тебя вывел на экран. А, всем а. привет, всем здравствуйте. А, у нас а, произошла на дня такая история. Значит, к нам в понедельник приехал Саратник, Саратник из города Кемерово. Многие его знают, это Михаил Алтёров. Вот. значит, приехал он на Владивостокском поезде 11.15. Я его встречал, приехал туда, естественно, заранее. Заранее приехал для того, чтобы посмотреть обстановку. Что же там происходит в непосредственно в самом Ярославском вокзале. Ну и что же я увидел? Увидел я в районе 12 человек в штатском. Это были сотрудники, ну, как они представились, потом уже, впоследствии, уголовного розыска, и ИЦП. И, соответственно, ну, может быть, десяток сотрудников в форме непосредственно с Ярославского вокзала. Значит, когда подходил поезд, уже, они почему-то и решили убрать меня с перрона когда подойдет поезд. Ко мне подослали одного сотрудника именно э, по форме, именно Ярославского вокзала и одного ЦПшника. Я вел прямую трансляцию, Вернее, я только начал вести прямую трансляцию. Дело в том, что вот этот э, сотрудник в форме, когда он увидел прямой эфир, он взял и отскочил от меня, от неожиданности. Я воспользовался этим замешательством, пока ЦПшник отошел в сторону и увидел камеру, а этот отскочил от меня. Я взял, я ушел от них и быстро-быстро-быстро по перрону пошел к вагонам непосредственно. Вот, а Миша приехал в четвертом вагоне. Соответственно, этот вагон облепили э, сотрудники в штатском. Ну, я встал и начал снимать просто непосредственно двери. Дождался Мишу, Миша вышел, мы с ним обнялись. Вот, дальше произошла следующая картина. Значит, уже другие совершенно сотрудники именно в форме. Встали облепили меня по кругу и прижали мне руки, локти мои, к телу, чтобы я не мог снимать. А вот эти сотрудники в штатском, они облепили по кругу Мишу Алферова, сунули ему корочку, сказали уголовный розыск и растащили нас э, в разные углы, ну, на расстоянии где-то 10 метров. Дальше, естественно, нас, меня утащили в отделение ОВД Екиманкой, ой, вернее, этого самого, непосредственно Ярославского вокзала. А Мишу увезли в ОВД Красносельское. Вот. Соответственно, нас обоих увезли для чего? Просто для проверки документов. И все. У Михаила еще откатали пальцы. До телоскопической экспертизы. Ну, до он прошел. Значит, дальше была такая история. Я вышел, соответственно, начал отзваниваться всем и узнавать, где Миша. Да? Правозащитники мне сообщили, где он, и я, соответственно, поехал в УВД Красносельская, Так как Михаил, он из города Кемерово, и он не знает Москвы. Значит, за нами всю дорогу ходили сотрудники штатском, да, то есть наружка. То есть все время, пока я ходил, искал это УВД за мной ходили. Потом мы встретились с Михаилом, э, за нами тоже ходили. И самое интересное в том, что э, когда мы подошли к подъезду моего дома, вот, э, подошел неизвестный человек, а я здесь знаю хорошо людей, которые живут в моем подъезде, и долго-долго крутился возле двери. После этого он все-таки вошел внутрь, а мы посидели еще на лавочке, буквально ну, 4-5 минут. Но что же вы думаете, когда мы зашли, соответственно, в подъезд, этот человек стоял в лифте и держал лифт. Ну, видишь, что удобные люди такие, помогают. Так самое интересное дальше произошло. А я вижу эту картину, я вижу и говорю, Миш, поехали на грузовом, а у нас грузовой лифт всегда открыт на первом этаже. И этот человек из лифта нам кричит. А грузовой лифт не работает. Представляете? Но мы все равно прошли, естественно, грузовой лифт и поднялись на грузовом лифте до моего этажа. Вот. Скорее всего, очень интересно людям было, на каком же этаже я живу. Все-таки. Ну, ладно. Соответственно, мы остались у меня дома, все расположились. И а сотрудники, они начали жить возле моего подъезда. На следующий день мы пошли сдавать Жалобу в Следственный комитет, потому что Миша, он, он жалобу. Жалобу, которую он э, написал по 19.3 по сфальсифицированному э, непосредственно делу, ну, подпорядочной административке против него. Мы ее подали в Следственный комитет, вот. За нами все время ходили, соответственно, сотрудники, да, в штатском. А сегодня э, в честь этого события мы решили сделать одиночный пикет. Одиночный пикет с плакатом Тулеева под суд. Мы долго-долго выбирали место, а какое же все-таки место выбрать, а так как вот этот указ президента, точнее, я даже не знаю, как его назвать. Беззаконные акты. Как это <со> беззаконные да. беззаконные то акты, беззаконные. акты которые как это, ограничивают конституционные права, либо это акты, связанные с введением военного положения или чрезвычайной ситуации. Если таковые не введены, то это совершенно беззаконные акты, это совершенно очевидно. Ну, в общем, суть в чем? Суть в том, что мы выбрали все-таки одно место. Это парк культуры. Там есть гайд-парк. Да? Это площадка, которая специально предназначена для проведения публичных мероприятий, на которой ну, не требуется согласование. Мы выбрали эту площадку в парке культуры. Приехали туда, расположились и начали вести прямую трансляцию. Значит, после этого к нам начали подходить... Охранники этого парка и уверять нас в том, что этого совершенно нельзя делать, потому что мы находимся не на территории Российской Федерации, а в парке. И в парке действуют совершенно другие законы, есть, которые отличаются от всей нашей страны. Ну, в общем, после непродолжительных перепалок еще очень подкованный человек, юридически грамотно, да, он умеет разговаривать именно статьями Конституции или статьями там каких-либо кодексов, вот они все отвалились, отвалились и, естественно начали охранять нас по кругу, а, про, простоять нам удалось 30 минут, через 30 минут естественно за нами приехала машина КПС, вот, и Михаила отвезли в ОВД «Якиманка», на меня просто не обращали внимания, просто вообще, просто никакого абсолютно, как будто меня не существует. Я и так ходил, снимал их, и так снимал, и вот так вот. В общем, единственное, что я спросил у водителя, куда, куда везут, и он мне сказал, что это у Мадринки Но, значит, соответственно, я начал созваниваться с Михаилом, начал созваниваться со всеми правозащитниками. В общем, итог. Итог того, что э, Миша сейчас находится в ОВД Екиманка. Его оставили до суда, до завтра, э, в этом ОВД. Но э, самое смешное в том, что на него составили протокол по 20.2.5. Это штраф. То есть там нет ареста. Да, соответственно, не могут его содержать ночь. Да. Вот в том-то... Вот а его оставили на ночь. А самое интересное в том, что я сам звонил в это УВД Егиманке, и, и мне сказали, что вот сейчас на него составляется протокол 20.2.5, и вот через час он будет уже на свободе, можете за ним выезжать. Я за ним выехал, но когда я подъехал непосредственно уже к УВД, мне сам Миша позвонил и сказал, что его закрывают на ночь. В общем, вот такая история... Нашего соратника из города Кемерово. Да, но ты не рассказал еще общеизвестную тут уже всем историю Да что его пока он ехал из Кемерово три раза его проверяли, шманяли с собаками там, с бегемотами искали бомбы. Я да, сейчас, это, я, да, да, да, давайте да. я вам расскажу. В общем, человек выехал из города Кемерово. Поехали они на автомобиле. На автомобиле. Он, если, он, он, вез, везет, он вез жалобу. Он просто вез да, тупо да. жалобу. И поэтому это страшнее любой бомбы. Хотя у них вся власть в руках, но они, что они так жалоб-то боятся? Так, Вячеслав Вячеславович, вы знаете, по какой ориентировке его шмонали непосредственно в поезде? Ну, наверное, он террорист. Поступила анонимка, которой было написано, что именно он Алферов, Михаил Евгеньевич э, едет в Москву, везет с собой взрывное устройство, а едет в Москву с целью совершить террористический акт. Нормально. Это прям ориентировка была такая. То есть, это вообще дело до маразма, конечно. Их шмонали три раза в автомобиле, пока они ехали. Потом его шмонали два раза в поезде. И еще два раза мухались с собаками. Ну, помимо Москвы, имеется в виду. Ну да. В общем, что тут можно сказать? Ну, посмотрим, что будет дальше. Но мы всегда видим, что они нарушают все, что можно нарушить. Да? То есть они живут в мире своих законов, при этом они даже не соблюдают их. Это вот уникальная совершенно ситуация. Ты у нас побудешь в эфире, Миш? А, Вячеслав Вячеславович, я лучше пойду, потому что у меня есть еще некоторые дела. Я поблагодарю вас. Хорошо, спасибо. Мы всегда рады, так что давай счастливо. Все, всем пока, спасибо огромное. Пока-пока. Так, ну, надеюсь, окунь... Выйдет в ближайшее время, если там позволит ему связь. Ну, давайте о новостях поговорим, какие были новости за это время. Но в Испании задержали Браудера. Вильям Браудер, так сказать, человек, который да, организатор, так скажем, всех вот этих движений по списку Магнитского и так далее. То есть, ну, враг Путина. Приехал в Испанию Браудер для того, чтобы встретиться с прокурором по поводу вот русской мафии и всей этой испанской темы, которая имеет прямое касательство Путин, Иванов и все остальные. То есть это наркомафия, это самая большая мразь, которая существует. И Браудер приехал, в общем-то, я так понимаю, помочь следствию. У него есть какая-то, наверняка, информация. И что сделали испанцы? Они его задержали, направили в полицейский участок, там какие-то формальности были. Ну, я так понимаю, что вмешался генеральный прокурор, его отпустили. Но это очень неприятные ситуации. То есть, представляете, в Швейцарию прилетает Яценюк, да, его задерживают пусть на 20 минут, но все равно задерживают по запросу Путина. Браудера задерживают, пусть там на два часа, но задерживают в Испании по запросу Путина, что дальше будут делать по запросу этого террориста и злодея. Причем они знают, чей это запрос, они знают, что это террорист, злодей и преступник, международный преступник рассылает там всякие да. То есть мы возвращаемся к тому, с чего начали. Помните, чем занимался Интерпол во время Второй мировой войны? Интерпол вытаскивал тех, кто против режима Гитлера. Знаете, кто главой Интерпола был во время Второй мировой войны? Вначале Гейдрих, пока его не шлепнули поляки. Ну, в смысле, англичане, конечно, на территории Польши. А потом Кальтенбрунов. И я так понимаю, что он с своей должностью расстался только когда его за шею повесили в Нюнберге. То есть уникальная совершенно ситуация. Сейчас опять используются те же самые механизмы. Абсолютно те же самые. Очень это неприятно. Так, ну вот, хорошая новость, Бабченко жив. Вчера меня пытались как-то это, протроллить заставить что-то говорить, но вот вы знаете, внутреннее чутье всегда меня, ну, редко подводит, очень редко, я чувствовал, что что-то не то, вот прям внутренне чувствовал, не хотел никак говорить, меня вынуждали, что-то писали и так далее, у меня всегда есть ощущение такое, вот когда совершенно убийство или какой-то вот ну, убийство, как правило. Такое ощущение чего-то черного такого. Вот здесь не было совершенно, поэтому я и говорил, что надо больше информации. И когда уже увидел фотографии, то понял, что что-то это фигня, какая-то инсценировка. Я не понимаю, как эти, которые готовили это убийство, как они это не поняли. Да? Человек без обуви лежит. Фотографии сделаны такие, что там прям... Я не знаю, какие-то для глянцевых журналов такие фотки. Но ну, очень Бабченко приличный человек, очень хороший, жив. И Окунев сейчас находится на э, Майдане. Там собирались поминать Бабченко, а тут вот такое событие, как помните в этом, говорит, на кремацию день мамы денег говорит, занял, говорит, а мама-то жива, с чем я пришел тебя поздравить и денежки свои спросить, помните, в Даунхаусе. Так и здесь, то есть собирались поминать, а тут оказывается совсем другое, и ну, у нас традиционно поминки всегда перерастают в народные гуляния, да, как Крохин, например, на поминках все время прикалывался, говорит, Как как, говорит, покойничек петь любил, ой, давайте песни петь, ой, как он танцевать любил, и все, все уже заплясали, забухали, но здесь, слава богу, получилось все, все гораздо лучше, то есть здесь реальный повод для того, чтобы поздравить Бабченко с тем, что он жив, поздравить всех нас тем, что он жив, ну, тем, кто, так сказать, может употребить алкоголь, не грех за такую рюмку поднять, да, Те, кто не употребляет, ну, значит, как-то иным путем отпраздновать. Вот он что-то не выходит, ну, наверное, поговорим об этом, когда выйдет. Вообще, очень радостно, конечно. Я часто сталкивался в жизни с такими случаями, когда кого-то записали, покойники, да, а он как бы не влазит в эту, да. Помните, это списки моряков тоже вывешивали, когда кто-то остался живой, и там вписывают, вот в Севастополе, например, а это табличка слетает с фамилией, не крепится, да. А у меня противоположный случай был, когда я составлял списки там людей, которые должны прибыть. И вот одна фамилия, она все время вылетает, я ее вставляю, она все время вылетает, вставляю, вылетать. А потом людям говорю, вот что-то этот у меня не лезет. Они говорят, а как он полезет? Он погиб недавно, я не знал. Так что... Вчера не мог я по этому поводу как-то говорить. Я говорю, на, на ровном месте хоть барьер был такой. Вот, не могу и все. Ну, значит, вот слава богу, что не наговорил про живого человека, как про покойного. Тоже, в общем-то. И я думаю, что стоит рассказать, как отреагировала Российская Федерация. Вот Матвиенко заявила о готовности России держать семью Бабченко, ну, потому что там у его матери шесть приемных детей, поэтому вот нужно обязательно показывать, что вот бабушка Матвиенко такая добрая, да, то есть не просто людей отстреливают, а еще и помогают семьям отстрелянных, то есть не как в 37 седьмом году. Вот, Бортников назвал чушью заявление Киева о причастности России к убийству Бабченко, а это еще надо посмотреть, это сейчас будет, я так понимаю, убийца задержан, я так понимаю, зафиксировали его переговоры с тем с тем, кто заказывал это убийство, а я так понимаю, что заказывали из -за России, так что Бортников еще не знаю, чушь, или может быть в отношении тебя уголовное дело будет, но я уже вообще удивляюсь, почему в отношении Бортникова уже давным-давно 10 уголовных дел, самый главный террорист Бортников, ну, после Путина, наверное, спокойно ездит в Америке в различные, его никто не арестовывает, понимаете, вот такая мразь рулит государством, последний раз это было, ну я не знаю, ну наверное, попод, ну долго он не продержался. Ну Гитлер, да. Ну наверное, скорее всего с фашистской Германией стоит сравнивать. Потому что все-таки с Кампучи, наверное, тут некорректное будет сравнение. Патрушева забыл, Патрушева Да не забыл я Патрушева, тоже такой. И вот очень хорошо по этому поводу, по поводу таких как Бортников, таких как Путин, которые несут какую-то чушь, очень хорошо сказал Ники Хейли, да, постпресс э, США при ООН. Сказал фразу, которая, конечно, заимствована из известного фильма, но очень очень она к месту, она сказала, Россия оскорбляет наш интеллект, заявляя, что война в Украине – это внутренний конфликт. Все в этом зале прекрасно знают, что это не так. И вообще Путин и Бортников и все оскорбляют не только интеллект людей, но и жизненный опыт, рассказывая, что вот так, вот, вот так, а на самом деле каждый человек, кто прожил хоть сколько-нибудь длинную жизнь, да, а понимаешь, что так не бывает, и быть так просто не может, в принципе не может. Ну, <coughs> вот такая мерзость. Володин сказал, значит, э, значит, что вот э, это попытка обвинить э, Москву, а попытка это все перевести на Россию, это на самом деле не только цинично и неправильно, но и говорит о том, что украинская сторона либо не контролирует происходящее на своей территории, либо просто это использует как предлог для обвинений и так далее, и так далее. То есть, главное слово звучало цинично. Все вот эти вот э, ушлепки, да, путинские, они называли слово цинично, то есть вот, которое... Конечно, легко можно отнести только к ним самим, потому что более циничных и наглых, чем вот эти путинские ушлепки, уже трудно на земле придумать. Но не осталось более циничных и наглых. И вот Москалькова Татьяна, которая омбудсмен там, значит, заявила она, что будет связываться с Олегом Синцовым через скайп будет проводить скайп-конференцию, потому что до него ехать далеко, а там еще разлив оказался, и надо лететь вертолетом. а То ли она боится вертолетом лететь, то ли ее укачивают, то ли у нее зубные протезы, потому что я помню, как летел в вертолете с одним детям, а у нее зубы вылетели, потому что вибрация была такая на Ми-2. Ну вот не знаю, они-то все больше на августах летают, я думаю, что там протез не вылетит. Вот такие дела. И э, в Челябинске возбудили уголовное дело за митинг 5 мая, антипрезидентский. Это вообще уникальная совершенно ситуация. То есть возбудили по хулиганству, писать хулиганство, выступить на митинге. Я читаю. Как, значит, полицаи это все оформили. Читаю. Группа лиц, состоящая более чем из 10 человек, выражала явное неуважение к обществу публично, открыто, в присутствии людей, осознавая, что грубо нарушают общественный порядок и выражают явное неуважение к обществу, проявляя политическую ненависть, скандировали враждебные, недоворожелательные, неприязненные, проникнутые социальной ненавистью лозунги в отношении президента Путина. Путин вор. Раз, два, три, Путин уходи. И также в отношении губернатора Челябинской области Дубровского Дубровского в отставку. Это вот проникнуто и так далее, и так далее. Вот относительно хулиганства. Я понимаю, что там юристы-проктологи, да, во главе с Путиным, главным юристом-проктологом и Медведевым тоже, но все-таки вот до какой степени цинизма дошло, что в хулиганство, в... Понимаете, то есть хулиганство это может быть самостоятельным составом, да? а может быть мотивом при совершении других преступлений, ну, например, при убийстве, там, да? то есть из хулиганских побуждений. Почему убил? Из хулиганских побуждений. Да? И, то есть мотив хулиганства. Да? А здесь в хулиганство пытаются засунуть еще какой-то мотив. То есть это какую-то роз, ненависть и так далее, что вообще никак не работает. Это вот они, оказывается, в седьмом году приняли, когда начали бороться с терроризмом и экстремизмом. То есть вот эти суки, это все равно, что вот сделать фильм, который бы назывался «Сказки Пушкина по мотивам рассказов Гоголя». Вот приблизительно то же самое. Тут, когда ты такое увидишь и скажешь, что за херня-то, так и здесь. То есть они берут хулиганство, которое выглядит классическое, как действие, грубо нарушающее общественный порядок, выражающее явное неуважение к обществу, отличающееся э, исключительным цинизмом и особой дерзостью. Все, ну что тут еще придумаешь, да? То есть там у них в третьем году... Э, Внесли они изменения, чтобы отличить злостное хулиганство от мелкого, значит, должно быть применение каких-то предметов, там орудий или оружия и так далее. Тогда, в общем, все, это хулиганство. Нет вопросов. И вдруг появляется вот такое, вот, как там какая-то рознь, какая-то социальная, какая-то херня. Вы помните фильм «Мимино»? Очень хороший пример. Гражданин Мизандари, которого играет э, этот, Вахтан Кикабидзе, конечно, с Фрунзиком Макарычаном, они пошли там продавать эти колеса, позвонили в дверь, открывается дверь, и он увидел там своего врага, всегдашнего, побежал, тот в сортире закрылся. И вот допрашивают Фрунзика Макарычана и, и спрашивают его, говорит, а знаком ли был с потерпевшим? Он говорит, помню, он говорит «И кто такой этот потерпевший, я его первый, он мне говорит, кто такой этот потерпевший, куда он пошел, я, говорит, его первый раз в жизни вижу, то есть это вот как раз состав хулиганства, то есть без повода или по малозначительному поводу, вот хулиганство, то есть он не знает этого человека, ему похеру какой человек, стал его лупасить, а потом спрашивает его, там адвокат какие-то ему знаки подает, ему правду говорит. Говорит, а знал ли он потерпевшего? А не, не, это, а имел ли личную неприязнь к потерпевшему? А он говорит, да, он мне еще говорит, я, говорит, такую личную неприязнь к потерпевшему испытываю, что кушать спокойно не могу. И вот это вот главный, так скажем, момент, при определении состава хулиганства. Если к потерпевшему испытываешь такую э, личную неприязнь, что кушать спокойно не можешь, это не может быть хулиганством. Даже если ты этому Путину, пидораску, в ебло зарядишь, это все равно не хулиганство, понимаете? Это все что угодно. Потому что... Повод должен быть либо малозначительный, либо вообще его не может быть. А это сука разорил всю Россию, тварь, блядь. И называть этого пидораста вором это хулиганство. Ну пусть это будет терроризм, пусть как угодно они напишут. Но это не будет хулиганство. Меня возмущает. Мой интеллект юриста возмущен. Я взрываюсь просто. Мерзость какая-то. Бля, какие твари, вообще просто... То есть они взяли даже то законодательство, как, которое было, да, которое можно было совершенно спокойно применять, вот так вот его скрутили в бараний рог, блядь. И засунули народу в жопу фактически вот это законодательство и пользуются чем хотят. Люди, которые по -по поджечь хотели якобы, блядь, сено, это террористы. Те, которые кричали, Путин ворот, хулиганы. Куда мы катимся вообще? Почему это не захват, блядь, воздушного судна? А? Ну почему? Это такое же имеет отношение к хулиганству. Я прошу прощения, но просто это насыпали соли. Я могу больше гораздо рассказать, но я не вижу необходимости в том, чтобы рассказывать. Вот любого, я предлагаю любому, блядь, Астахову и всем этим пидорам, выходить со мной, давайте полемизировать по поводу ваших законов, которые вы там напринимали. Все эти юристы, проктологи, давайте поговорим с вами, как юристы с юристами. Что вы там натворили? Так, что-то я понаписал. Море всего хотел рассказать, но вижу, целая лекция на три часа. Не буду даже, потому что я взорвусь. Следственный комитет МВД проверяет заявление победительниц конкурса красоты из Татарстана. А заявление такое, что девушка гуляла с своей мамой, подбежали какие-то неизвестные гражданки, начали их там крутить, отнимать телефоны и так далее. Она стала звать на помощь, когда уже там разборы начались. Оказалось, что это полицейские, которые утащили ее в полицию и что-то пытались... Какие-то наркотики ей порешить, но при обыске, слава богу, ей ничего не подбросили, а потому ничего не было. То есть я так понимаю, что они то ли ошиблись, то ли вообще похер у кого хватать. Вели себя грубо, нагло, там в полиции себя также нагло. Ну вот она известная там Золушка 21 века, и поэтому кто-то обратил внимание. Да, это вот конкурс, которого она победила. Не была бы она Золушкой, никто бы и внимания не обратил. Потому что это каждый день происходит. Скажут, да, наркоманка какая-то, похер мороз. Ужас. Так что, смотрите, дальше будет хуже. Дальше будет вообще жоп с ручкой. А вот в колонии Пермского края раскрыли ячейку вербовщиков-террористы. Да, представляете, то есть, ну, это же как в 1937 году. Представляете, это как в советский период, но только еще и в 1937 году. Чем... Какая разница между советским периодом, когда я работал участковым, да, и когда, допустим, в 1937 году там людей отправляли к стенке. Разница очень простая. И тогда, и тогда была разнарядка. Это советская система. Сейчас при Путине разнарядка. Только мне давали какую разнарядку? Мне давали там разнарядку. Я там должен двух человек алкоголиков отправить в ЛТП. 10 протоколов составить, значит, в отношении там алкашей, 10 по антисанитарии, 5 за мелкое хулиганство и так далее, и так далее, и так далее. И всего 172 или 178 пунктов. Но все это обнулялось совершенно спокойно, если у тебя 100% раскрываемость преступлений на участке. Ну нет, вот все, все ты раскрыл. У тебя нет никаких пьяных, ну там один или два, которые сами случайно попались. Нахер тебе не нужны эти ЛТПшники? Я вообще никого не оформлял. Только по большому желанию, когда приходили вместе с женами, бросались в ноги, говорили, отправьте, пожалуйста. Был такой. И, кстати, не нередко. Так вот. И вот как бы была вот эта вот... Разнарядочка, да, то есть палочная система, нужно там галочки, галочек этих нет, тебя за это ругают и так далее. В 1937 году, я так понимаю, если галочек этих не было, там нужно было столько человека расстрелять, грубо говоря. Если, если ты столько человек не расстреляешь, тебя самого расстреляют. Так вот, здесь сейчас по террористам та же самая ситуация. То есть в каждой колонии каждая область должна найти там террористов игил тех кто против путина всякие сеть там, и так далее там артподготовщиков русских и так далее в общем всех всех нужно у себя найти и посадить это разнарядка так что 1937 год вот в таком виде возвращается, в интересном. МВД сообщили о серии анонимных звонков о минировании Крымского моста. Ну, в общем-то, это вполне логично. Раз есть Крымский мост, значит, кто-то будет звонить и рассказывать о том, что его заминировали. Что-то Окунов у нас умер, похоже, от счастья. В народных гуляниях, наверное, его там увлек поток куда-то его. Вот, В Красноярском крае большое количество людей погибло. Это убийство. Семерых порубили, пишут, изрезали. В общем, как, как на войне. То есть в сабельном бою люди гибнут, преступник задержан. В общем, все прекрасно. И в Новгородской области раскрыли убийство совершенно 15 лет назад. Вообще ничего про это не знаю. Вообще ничего. Вот беру статью. Вот мне говорят, вот как? Мальчик, какой ты мудрый. Как вот ты там догадываешься? Вот беру статью. Статья написана там каким-то человеком. Не знаю, вообще да, даже, даже анализировать не буду. То есть установленный факт в этой статье. Только один установленный факт. Ну, два. Было убийство, да, и... Исполнитель задержан, дал признательные показания и так далее, и так далее, а через него вот вышли на заказчика. Да? Только удивительная ситуация. Исполнитель задержан давно, посажен, а получил исполнитель, знаете, сколько? Исполнитель убийства выстрелил из пистолета ТТ в 2002 году в подъезде. А, значит... Приговором Боровического районного суда Новгородской области осужден, назначен наказание в виде шести лет лишения свободы с ограничением свободы на один год с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Убийство с пистолетом. Представляете, заказное убийство с пистолетом 6 лет. О чем это говорит? Это говорит о том, что человек, которого посадили на такой срок, может заказчиком назвать кого угодно. Ну, и это наверняка и была договоренность. Ты получишь 6 лет, а не 20, но мне пальцем покажешь на того, на кого мы тебе скажем. Понятно? Так точно. Вот так это делается сейчас у них, понимаете? И вот такие косвенные данные, они об этом говорят. Когда получает ниже низшего предела. Получает, должен двадцатку получить, там, 18 лет, как минимум, да, получил шесть. Бывает. Ураганный ветер оставил без крыши башни Нижегородского Кремля. Окей, вот видите, этот Кремль Нижегородский уже пострадал. То есть дело за московским Кремлем. Вот, в Кузбасе пропала восьмилетняя девочка. Дай бог, чтобы вернулась. Видите, у нас что-то как дети пропадают, и очень много пропадает детей, безумное количество в России, причем точной статистики нет. И очень все это очень противно, конечно. Надо отдельно как-то об этом поговорить, и, в общем-то, очень бы хотелось выслушать специалистов, потому а ну, что людей пропадает столько, не только детей, сколько просто не может пропадать, а путинские власти это скрывают, то есть то ли они участвуют в этом, а зачем им скрывать точное количество Сейчас это очевидно, их уже за руку схватили, что они скрывают точное количество пропавших без вести. И если раньше большинство возвращалось, то сейчас таких большинство не возвращается. В Петербурге локализовали пожар в универмаге «Пассаж». Представляете, какая прелесть? Каждый день горит универмаг, торговый центр и так далее. То есть один только потушили, сразу загорается второй. И везде замыкание, то есть везде, грубо говоря, по естественным причинам все происходит. А вот тот главный МЧСник, генерал-майор Мамонтов, которого арестовали и который сейчас сидит в Перми и там его пытаются, так сказать, ну я не знаю, уж точно не пытаются это преступление раскрутить до самых-самых. Но он в суде заявил, я так понимаю, когда принимались решения об аресте, что выполнял приказ, когда, так сказать, избавил от пожарного надзора вот эту зимнюю вишню, он выполнял приказ Владимира Пучкова, своего прямого и непосредственного начальника. То есть тот ему... Отдал приказ, как он утверждает, освободить собственников зимней вишни от противопожарного надзора. Это прямая речь. Очень интересно. И следственный комитет проводит проверку по факту гибели троих детей под Саратом. А что проверять? Вот я там даже не был. Я так понимаю, это дом в Вортищево, наверняка деревянный, наверняка одноэтажный. И вот я только знаю, погибли трое детей, не дай бог. Пяти, восьми, десяти лет. Три мальчика погибли. То есть вот будущее России гибнет в этих деревянных гнелушках. Вы можете понять, вот это, это гораздо страшнее, чем все эти торговые центры вместе взятые, потому что количество погибших не сравнить ни с какими зимними вишнями. Просто они понемножку тогда там. В день по десятку таких детей мы теряем. Так, я тоже бывший ватник, а так раньше любил смотреть «России-24». На Мальцева наткнулся через Навального. Очень хорошо. Видите, как здорово. На юго-востоке Москвы сгорел склад с макулатурой. Да, и вот как вы думаете, что предпринимает власть? Власть посылает туда пожарный поезд. Такой, блядь, какой кошмар вообще. То есть э, настолько противопожарная служба э, какая-то, ну, я имею в виду, какая-то она вот непонятная, вернее, полная, наверное, уже ее отсутствие, уже все это развалили, да. Была пожарная служба очень серьезная, все развалили. Поэтому если в Москве что-то горит, если можно туда послать э, катер, то туда посылает пожарный катер. Если катер туда нельзя послать, то тогда посылает пожарный поезд, если что-то серьезное горит. Но если ни поезд, ни катер не доедет, тогда пожарный вертолет. Да? Сразу вспоминается Юрий Олеша, когда он выходил из ресторана «Прага», а там стоит мужчина в форменной одежде, Олеша поддатый, ну, кто не знает, кто такой Юрий Карлович Олеша, тот, кто написал «Три толстяка». Если бы он жил сейчас то он бы написал не три тратистика, а два карлика, это совершенно очевидно. Так вот, он выходит, смотрит на этого человека в форме и говорит, швейцар, такси, Тут обижается, говорит, я не швейцар, я адмирал, говорит, тогда катер, вот. приблизительно так же и пожарные рассуждают, да, у них, если нет, то вот поезд, поезд или катер, ну, что можно сказать, вот у меня просили прокомментировать эту новость. Я лучше, чем Борис Гребенщиков, которого не узнал милиционеры, которого там пытались прогонять с улиц Санкт-Петербурга, когда он выступал. Я полицейский, вернее, вернее, не милиционер, извиняюсь, не узнал. Я лучше и не прокомментирую. То есть, можно только словами Бориса Гребенщикова. Этот поезд в огне. Да, это... Имеется в виду вся Россия, этот поезд в огне. В Москве эвакуировали здание налоговые из-за возгорания. Да хоть бы они все сгорели вообще, все эти налоговые, пенсионные фонды, все вообще. То есть сам, сам Боженька вот этот, как бы пытается найти правильную, так сказать, дорогу для людей не нужны никакие налоговые представьте вот сколько там народу среда бумажек почему нахер они нужны у них у этих чертей которые сейчас власть захватили у них дальше оптимизации не идет вообще то есть давайте будет меньше бумажек а больше в интернете все вот дальше нет у них никому в голову не придет а нафига вам это налоговые вообще вы посчитайте, сколько вы этих налогов собираете. Один шувалов в спиздит пиздит больше, чем все эти налоги, понимаете? Поэтому что? Зачем эти налоги? Вот им даже, я думаю, нет смысла их взимать эти налоги. Они ни уму, ни сердцу. В департаменте здравоохранения Москвы рассказали о состоянии пострадавших от ветра. Видите, то есть у нас два раза в год. Вы помните, прошлый год вот в это же время погибли люди, а потом через полгода еще гибель людей, и вот сейчас пострадали от ветра, но, правда, слава богу, вроде все живы, 6 человек пострадали, то есть если ветерок дует, то все, к этому никто не готов. А помните, Людмила Шевинкова, такая была, которая сбила на тротуаре двух... Женщин, да, помните, там и пошла смотреть, как у нее там машина целая, не целая, да. Вот, и она была дочь главы Иркутского избиркома. А, это, нет, это ее, а, это Людмила Шевенкова, это глава избиркома, а это ее дочка. Ну, мне какая разница, кто там, что, что та, что другая. И, в общем-то, все нормально, видите, попала она под амнистию а ее семья была признана неимущей, поэтому с нее ничего не взыскали в пользу. Даже не взыскали расходы на лечение. Представляете, вот этот мизер. Охереть не встать. Уникально. А вот депутату Заксобрания Свердловской области Гафнеру Илье Помните такого персонажа, который э, поменьше есть предлагал гражданам России? Вот ему простили долг 160 миллионов, он тоже неимущий, тоже бедный, у него что-то там продать смогли какой-то транспорт на какую-то смешную сумму на 582 тысячи рублей, остальное все, что, что возьмешь? У него как? Да, у этого Гафнера. То есть он решил, что Будет нормально кушать. 160 миллионов прикарманил, и все в порядке. Да, и вот внешность, конечно, у него такого голубого воришки. Ему очень пошло бы, наверное, играть. 12 стульев. Альхин такой вылитый. Тетя Роза мне понравилась, написала в Твиттере. «Жизнь – это миг между прошлым и будущим, как известно». «Жизнь россиянина – это миг между героическим прошлым и светлым будущим». Очень хорошо сказано. Молодец. Администратор частной клиники в Екатеринбурге напала на пациента. Такое великое раздражение у нее вызвало то, что пациент пришел и хотел полечить зубы, по полису обязательного медицинского страхования. А в этот день якобы там лечат только а, с, за деньги. А, по значит, обязательному медицинскому страхованию с острой зубной болью и так далее. Вот и, и, и пациент звонил в страховую компанию, и, и ему сказали, что такого быть не может, чтобы вас оттуда выкинули. Вот уникально... В России ко всем, кто лечится не за деньги, относятся как к халявщикам. Обратите внимание. Смотрите, какое отношение на Западе. То есть никто человека, который лечится за счет там, государственной страховки, не считает халявщиком. Какой он халявщик? За него платит? государство платит. И за этого человека платит государство, якобы. На самом деле не государство, он сам платит за себя. А государство его еще обворовывает, потому что сколько денег с этого обязательного медицинского страхования украли. То есть мы платим сами за себя, а нас считают халявщиками, это вообще здесь как мозг выворочен у всей этой мрази. Человек пишет, хотел я деньги снять в банке, но вот в этот день лишь вкладчикам давали. Да? Это точно. И самая веселая новость сегодня, потешная, я бы сказал, то есть если самая радостная новость, что Бабченко жив, да, и если мы говорим Цой жив, то это как-то грустно, да, вот что Бабченко жив, это, это весело, это радостно, то вот арестованные деньги полковника Захарченко таки украли. Таки украли деньги, правда, говорят, что не все, что немножко, там что-то 5, то ли 5 миллионов евро, то ли еще что-то, но я думаю, что украли все, ну а что стесняться-то, ну где, где не все, там и все, ну просто те 5 миллионов украли те, кому не положено, а все остальное украли те, кому положено, да. Ну, я, я далек от мысли, что эти деньги оприходовали и там в бюджет зачислили. Нафига? Вот они лежат и, и у этих рука руку моет. Поэтому я так понимаю, что какие-то вот лихие люди из полиции украли, значит, часть а, и, из того, что уже украли, украли другие, более высокопоставленные. поставленные. Нормально. Вообще даже ни секунды не сомневался, что эти деньги расхитят. Вообще, его, помните, говорил неоднократно об этом. Расхитят, ну, сто процентов, потому что по-другому быть не может. В Турции погиб пассажир, выпав из самолета. Вообще какая-то бредятина. Представляете, человек три дня, человек не мог улететь из Турции. Да, у него проблем были, он что-то билет потерял, хотя сейчас электронные билеты, вот, и ну, он подданный Великобритании, все, в конце концов, на третий день сел в самолет, но что-то э, с ним стали стюардески спорить, или он с ними стал спорить, и они его уже на исполнительном фактически стояли, представляете, решили выставить из самолета, открыли дверь, ну, я... Могу сказать, это та, та же самая ситуация, что и с лифтами. Когда открывают дверь, там очень светло, а здесь темно. Да? Ну, в лифте наоборот. Да? То м -м, человек очень часто шагает, а там ни трапа, ничего нет, и все, и привет семье. То есть нужно убедиться, что есть трап. Но здесь такая же ситуация, человек просто вылетел из самолета и погиб. Вот. В Бурятии со второй попытки отправили груз почты России с помощью дрона. Помните тот дрон, который разбился в лепешку? Так вот, сделали нового дрона, который уже не разбился в лепешку. То есть, такие, в основе теории познания лежит практика. Маркс оказался прав. Теперь вот что-то отвезли при помощи этого дрона. Клименко, это вы, если помните, советник президента по интернету, предупредил о возможном ограничении работы Microsoft в России. Но это обхохочется. То есть, чем же они будут заменять лаборатории Касперского этого? Ну, вот, я так понимаю, что это такое чистое запугивание. Ну, или там... Показатель значимости так, мы сейчас вот там запретим. И обязательно должно быть название такое, которое все знают. А то ну там запретим какую-то хрень. Ну, это не страшно, что такое, никто не знает. А это вот уж запретил, так запретил. Так что вот посмотрим, как они там будут запрещать. И я поугараю над ними. Как мы уже смеялись насчет запретов Телеграм. А вот еще смешнее новость из этой же области: Совет Федерации. В нем есть некий Антон Беляков, и хотят значит, хочет этот Совет Федерации вместе с Антоном Беляковым, нон-инициатор, послушать Марка Цукерберга, хотят его пригласить выступить. приезжайте, мы вас послушаем обоссаться. Но ну, это он насмотрелся, наверное, как в Евросоюз приехал Цукерберг и думал, там мы -то чем хуже? Думать, что для Цукерберга вот этот Совет Федерации, вся эта шобла, это как римский сенат что ли, блядь. То есть там какого-то варвара пригласил. Ну как ты приезжай к нам в римский сенат, варвар, и какие-то слова там нам расскажи, да, свои варварские, варвар, да, их блядь, дураки. Apple с середины апреля блокирует обновление Telegram по всему миру. Вот такое вот сообщение ТАСС. Насколько оно верно, я не знаю, что Apple блокирует. Но если он блокирует, то он точно доблокируется, потому что я думаю, Дуров в Калифорнии и так посудится с Apple, что все эти блокировки будут. Не в пользу Apple, мягко говоря. И там свободных денег у Apple очень много. Там сколько? Что-то 200 с чем-то миллиардов. Я думаю, что какую-то часть отсудят точно. Если это правда, если это не выдумки ТАСС. Хотя чем, черт не шутит? Многие известные, так скажем, фирмы и... Те, кто трудится в интернете, сотрудничали с китайцами. Результатом этого сотрудничества стал расстрел 18 человек в Китае. 18 человек расстреляли благодаря деятельности Гугла, Microsoft и всех остальных. А они заплатили 180 миллионов всего-навсего. Ростелеком предложил ввести доплату за доступ к YouTube и Facebook. Ну, да, вот чтобы это. Работали этой, э, как, яровой законы, да, нужно, чтобы люди сами и платили за себя, да, чтобы их, их блокировали, чтобы, чтобы они могли нас блокировать, мы должны заплатить, если YouTube включаете, вот Мальцева включаете, раз, надо, надо заплатить вот этим ушлепкам, да, яровой этой, их, блин, кошмар какой. То есть вообще все выворочено настолько, что вот никакое, никакая область человеческих знаний уже не выносит вот этого ада. То есть они уже залезли везде, вот эти невежды, вот эти совершенно тупые, безумные люди, которые все выворачивают наизнанку, мехом наружу, блять, и пытаются что-то рассказать, что так оно и было. Мальцев Бог сожжет Путина. Скорее Буш. Так. И вот хорошо мне понравилось, написали многие, если Минздрав считает, что увеличение пенсионного возраста повысит продолжительность жизни, то полная отмена пенсии ⁇ это шаг к бессмертию. Согласен абсолютно. ФСБ ⁇ террористическая организация. Да, конечно. Это вообще никакого сомнения сейчас не может быть. Это преступная организация. Не просто террористическая организация. Это преступная организация, которая международным трибуналом должна быть признана преступной. Доходы Михалкова вот, возмущают народ. Оказывается, он зарабатывает полтора миллиона рублей в день. Ну, неплохо такой заработок. Деньщина такая. Деньщина нормальная такая. Полтора миллиона в день. Ну, понятно, что если бы он не так активно и, и, и так вот сказать, не, артистично, не так артистично целовал бы в жопу Путина, то получал бы он гораздо меньше. А вот видите, вот какой дар актера, великий все-таки актер, так, так он со смаком артистично целует в жопу Путина, что вот полтора миллиона в день получает. И вот рассказывают, что растет количество детей-чиновников во власти. Дети, внуки, подросли, всем нужна власть. Я вот вам рассказывал, что я Малнинецким главарем там стал 30-летний Дмитрий Артюхов. Оказалось, что он сын вице-спикера Тюменской облдумы и секретаря политсовета Тюменского отделения Единой России. То есть, видите, он там порешал вопросы, ну мы так и думали, что это мажорик какой-то, да, потому что странно было бы, если бы он там благодаря выдвижению как пролез туда, то есть это не выдвиженец, это мажор, губернатор Алтайского края подал в отставку, Карлин такой, да, известная такая личность, много говна, вот. Как берите вот, любого губернатора, называйте фамилию, одно сплошное говно. Представляете, какой ужас. И назначен Василий Орлов такой. Я решил узнать, кто же такой Василий Орлов. Оказался, ну так, филолог какой-то. Филолог, который имеет два качества. Совершенно необходимых для Алтая. Он знаток китайского языка, а, соответственно, может напрямую разговаривать с китайцами о том, как сдавать Алтай да, китайцам. То есть у него у него хорошо получится, никто не, не должен там э, встревать, никакой переводчик не нужен. И, кроме всего прочего, он э, работал в компании «Сибур», Значит, был представитель председателя правления компании. То есть, ну, чемодан носом. Представитель председателя правления компании – это чемодан носом. То есть, очередной чемодан носец со знанием китайского языка, чтобы можно было легко и непринужденно сдавать алтай китайцам, вышел, в общем-то, в, в люди, в люди. А вот Вал Мишел пишет очень хорошо, в связи с финансовыми трудностями из-за санкций США Олег Дерипаско продал яхту, виллу на Сардинии, 2000 квадратных метров, шестиэтажный дворец в Лондоне. Ой, извините, нет. Он предложил поднять россиянам тарифы на электроэнергию и тепло. По-моему, логично. Да, я тоже считаю, что это вполне логично, раз россияне терпят. То есть все эти миллиардеры оставили при себе свою роскошь и докачивают ее еще больше. А вот за счет российского лоха это все будет содержаться и дальше. И вот Бломберг заявил, что Минфин США позволит Олегу Дерипаски сохранить долю вот этого ЕН. У нее доля была 60% в компании, но ему сказали, что надо сократить до 40%. То есть меньше, что было меньше 50. Так что это радостные новости, представляете? Так-то они говорили, вообще нужно все отобрать у него. А тут говорят, да нет, да, ну что, ну 40% пусть у него будет, а 20% куда-то оформит на каких-то своих бледей, там, например. Да, Лондон назвал условия... Въезда обрамочива в по паспорту Израиля. Ну, я так понимаю, что и был получить паспорт Израиля. То есть по российскому паспорту его никуда не хотели пускать. Съездил, получил паспорт Израиля. Ему теперь вот дают визу на 6 месяцев. Сразу же говорят, 6 месяцев живи. Потом нужно будет уехать через границу. Он там... Через Ломанш проехал во Францию, да, назад вернулся и все, на паровозике туда-сюда скататься и еще 6 месяцев. То есть представитель Терезы Мэй сказал, может приехать в Великобританию в качестве гостя на срок до 6 месяцев, потом еще потребуется виза для жизни, работы или учебы. Так что Абрамович может смело устроиться в какой-нибудь из английских университетов, на учебу, например, да, помните, как Гордон Лунсдейл, да, Конан Молодый, советский разведчик, пошел ему там 35, что ли, был, да, или там подсуток, 35, да, он пошел учиться на, кстати, на китайский, на китайский язык, на заочку, и он, он сделал правильный вывод, то есть он сделал такой вывод, где познакомиться с английскими спецслужбами? Ну, конечно, в университете, на, на заочке, на китайском языке, потому что ни одному нормальному человеку не придет в голову учить это. И в его группе все были с английских спецслужб, и они говорили, у нас вот все со спецслужб, ты один только у нас не со спецслужб, а он на самом деле был советский разведчик. То есть во всей группе не было ни одного, кто бы случайно туда залетел. Так что вот такие дела. Так что вот я советую Абрамовичу тоже идти учиться туда же, куда-нибудь в такое же место, налаживать контакты. И вот Рогозин на орбите пишет, 2018-й Россия помогла из бюджета попавшим под санкции гражданам Кипра Виксельбергу состояние 13,6 миллиардов долларов, Дерипаске в состоянии 3,5 миллиарда долларов и собирается помочь Мордашову в состоянии 19,3 миллиарда долларов. Ну, правильно, а что же? Вот Силанов же сказал нам э, пару дней назад, что россияне избалованы поддержкой государства. Ну, может, он этих россиян имел в виду. Это цитата. Россияне избалованы поддержкой государства. Это Силанов, И на самом деле они так и думают. Они так и думают, что они очень много средств тратят на всякую социалку. Можете представить? То есть пособие... По на ребеночка 50 рублей в месяц. Они думают, что они дохера тратят. тратят. Внешэкономбанк станет ключевым инструментом для реализации майского указа президента. Конечно, для этого туда и засунули Шувалова. Ну где деньги, там и Шувалов, а как же. То есть через этот банк будут... Все эти для указа, сейчас они бегают, ищут деньги для того, чтобы исполнить указ. Это не для того, чтобы приподнять шувалу и всех, кто с ним вместе, так сказать, из одного корыта ест. Для этого и делается все. И вот пособие на детей до трех лет увеличат до конца года. Но оно 50 рублей, так что, видите, они, они скажут, как для, для ваты. Пособие увеличили там на 30 процентов. Или не дай бог, что на 100 процентов На 100 процентов, наверное, там огромное пособие. 100 рублей стало. Мне. Хереть вообще. Представляете, какая мразь. Просто редкостная мразь. А они, знают что предлагают? Они говорят, давайте вообще отменим. Ну, это же смешное пособие. Ну, давайте вообще отменим. Ну, чтобы вообще денег не тратить. Минпромторг Минпро опроверг сообщение о запрете на продажу Подержанных автомашин с рук То есть прошла информация Это был вброс такой для того, чтобы проверить Что нельзя будет продавать самим свои машины Нужно будет только через структуры Определенные, которые с тебя хотят бабок Понимаете, то есть всякие салоны, их салоны и так далее То есть ты ничего не можешь без них сделать все, сами продаете, сами покупаете, но обязательно через них, потому что они должны получить свою маржу. Ну, как феодалы, ну, в общем так и, сейчас и есть феодализм. И, значит, подержанные автомобили самостоятельно запретят продавать, как считают многие, я тоже так считаю, конечно же. То есть это они врут, что они об этом там даже и не заикались. И знаете почему? Я по косвенным... Фактом представляю, имею представление об этом. Зачитываю следующую новость: Госдуму внесены поправки в бюджет об увеличении расходов на 62 миллиарда рублей. Ну, вроде ничего, да, причем здесь. Автопромы и все такое прочее. А вот дальше законопроектом, в частности, предлагается выделить субсидии российским автопроизводителям в размере 36,4 миллиарда рублей, а также набрать 5 миллиардов рублей на докапитализацию Россельхозбанка. О чем это говорит? О том, что как раз будут с каких-то ну, с каких-то дел, связанных с автотранспортом, брать эти деньги. Ну, все обложено, новый автотранспорт весь обложен 10 раз. Ни новые таможенные пошлины не ведешь, ничего. Что делать? Ну, вот самый лучший способ, чтобы люди, которые торгуют подержанными автомашинами, делали это только через их структуру. Платили какие-то им налоги. То есть те, кто решили увеличить расходы бюджета на 62 миллиарда рублей, они же пр прекрасно знают, что когда возникла эта сумма, то э, первый вопрос, который задал им комитет по бюджету, источник покажи, мы по проголосуем за 62 миллиарда, ты источник покажи, где взять, и тогда мы проголосуем. Вот тогда и наверняка возникнет. Да, отлично, вот смотрите, источник, прямо сейчас мы их ограбим, и все будет нормально. Источник, это я перевожу, это кого ограбить? Вот они спрашивают, скажи источник, это, это, скажи, кого ограбить, ну каково, вот этих, этих, этих, ну молодец, хорошо, там, напиши аналитическую записку и голосуем. У меня стол трясется. Сбережения россиян в 2018 году вырастут до 5,2 триллионов рублей. Видите, вот это рассказывает Институт народного хозяйства Российской Академии наук. Ну, естественно, они должны рассказывать, что сбережения растут, а иначе как основание для грабежа какое? Рост доходов населения. Значит, нужно усиливать грабеж. Раз доходы растут, посмотрите. А откуда они могут расти, эти доходы? Откуда возьмутся эти накопления? Накопления берутся из доходов, каких-то люди должны получать. Мы в материальном мире живем. Если люди получают меньше, а накоплений больше, значит, херня на постном массе. Так. Матвиенко призвала превратить российские вокзалы в культурные центры. Блять, ну Вальку их и штырит, что он там нюхает, я не представляю. У нас половина, какой половина? У нас большинство культурных центров выглядит хуже вокзалов. Валюх, может и начать с них. Может не вокзалы превращать в культурные центры, а может культурные центры в превратить в культурный центр, потом взяться за вокзалы дай превратить их в вокзалы. Не надо их превращать в культурные центры, их надо превратить в вокзал. Там сейчас это срань какая-то, а не вокзалы. Валь, давай вот как-то вот так вот. А если вы не можете, то пиздуйте оттуда нахрен. Самый лучший путь был бы выйти и сказать по-честному. Вот вижу. Ну она же понимает все. Она же понимает, что сволочь, конченная воры, жулик у власти. Она видит все вокруг, что происходит. Ну что, нельзя набраться мужества, однажды сказать, ну, ребят, ну вас нафиг, я ух... я устал, я ухожу. Ой. Совет Федерации предложил запретить продажу крепкого алкоголя в учреждениях культуры. Вот, может быть, только из этого исходя они хотят превратить вокзал в учреждения культуры. Говорят, алкоголь тут нельзя продавать, тут учреждения культуры. Или с особой наценкой для учреждений культуры. Специальная акцизная марка. Их и артисты, а? конченые, конечно, артисты. Так, что-то мне окунь не звонит. Окунь не звонит. Видно, там у них на Майдане нету связи. Миронов призвал задуматься об изменении системы приема в российские вузы. То есть вот выдумывают что-то. Да, вот. И знаете, он что рассказал? Прямо вот как в анекдоте. Он взять в пример опыт сарбоны на опыте Сорбонны. А что они на опыте Франции вообще не хотят построить свою там, политическую систему? Да? Или чтобы образование на опыте Сорбонны строить? ну, вначале наверное, государству нужно соответствующим образом построить. А то получится, как в том анекдоте про Сарбону. Помнишь, когда Ваньку там трясут, говорит, Ванька, а ты кто? Он говорит, а он слабоумный. Дурак пожизненный. Говорит, а у тебя сестренка есть? Есть. А кто? А дур пожизненный. А брат у тебя есть? Говорит, есть. А он у тебя где? Мы что-то его не видим. А он у меня в Сарбоне. нифига себе. И что же он там делает-то в Сарбоне, твой брат? Да он дурак. Родился с двумя письками. Там в банке со спиртом сидит. Вот это... И именно вот соотношение Миронову, вот, анекдот расскажите, блядь, про Сарбону. А, Медведев призвал выработать меры по повышению продолжительности жизни Медведев, все эти меры уже выработаны миллион раз, что велосипед изобретать, ну вы же не сможете вам же украсть надо а все эти меры требуют затрат. Прежде всего на здравоохранение. Также на а, пенсионные дела все. Да? То есть и диспансеризация. то есть Мы же понимаем, допустим, что больные с сахарным диабетом живут дольше, чем здоровые люди. Почему? Потому что они... Своим здоровьем интересуются, потому что они сахар в крови меряют, давление меряют, таблеточку вовремя пьют и так далее. То есть, собственно, все то же самое, что сейчас делает весь Запад, и не только больные с сахарным диабетом, но все. То есть, проходит некий, э, некое системное лечение, люди проходят. Да? В России ничего подобного нет, люди не лечатся и лечиться никогда не будут при этой власти, по крайней мере. И поэтому это все разговоры в пользу бедных о повышении продолжительности жизни. Ну, ее можно нарисовать, как они это делают, и она будет прям охеренная. Продолжительность жизни зависит, конечно, от уровня жизни людей и страны в целом. Поэтому если страна живет, живет херово, а каждый в отдельности живет еще хуже, Потому что здесь уже средняя по больнице температура не работает. Да? Здесь уже дерипаскины деньги не будет, никто считает. Да? Здесь вот конкретно вот эта вот тетя Паня, которая получала 11 тысяч, а ее заставили перейти на сокращенный рабочий день, якобы, но работать сам меньше не стал, Теперь получает 8 тысяч рублей. Чужан долго проживет, что ли? Их и твари. Так, и... Пациентов на Камчатке будут лечить молитвами. Вот я думаю как раз об этих, так а, сказать, действиях, да, увеличивающих продолжительность жизни и, и, и, и говорит Медведев, вернее на них намекает, говорит, мы такое сделаем, что, блядь, вечно будете, суки, жить. Будут молиться вместо лекарств, да, вот Камчатской епархии Крывая больница имени Лукашевского подписали соглашение о сотрудничестве. То есть будут ходить с крестами вокруг больницы, песни петь, ну или просто бабки поделят какие-то. Я напоминаю всем сволочам, что церковь отделена от государства, и это личное дело каждого спортсмена, да, там, приглашать папа или не приглашать, я имею в виду каждого больного, да. Ну уж точно, что никакая больница имени Лукашевского не, не должна подписывать никаких соглашений с церковью, процентов Вообще маразм чистейший. Я сразу же напоминаю, что со 3 апреля у нас РПЦ является еще и кредитной организацией. Да, коммерческая кредитная организация, которая выдает кредиты. Можете себе представить, то есть официально 3 апреля РПЦ получила соответствующую лицензию, и теперь это, в общем-то, ростовщическая организация. То есть то, что для православных впрямую запрещено, этим занимается РПЦ. То есть что это? Вызов такой, специальный вызов, ну то есть Гундяев мог бы это же самое делать через какие-то другие организации, но он делает это через РПЦ, специально, чтобы обосрать, обговнять. Источник сообщил о проблемах с финансированием Роскосмоса, ну понятно, что будут проблемы с финансированием Роскосмоса. И комиссия Совет Федерации отследит попытки вмешательства в, реаль, в региональные выборы. То есть какие-то западные злодеи хотят вмешаться в региональные выборы. Комиссия Совет Федерации будет этому препятствовать. То есть они будут с саблями стоять на границе и рубить всех. Их ты, их и маразм, блядь. Они вот... Если принимали участие эти люди из Совет Федерации хоть в одних региональных выборах, они должны понимать, что это полнейший беспредел, полнейший. То есть это карусели, это подметные там все протоколы. То есть ни одна цифра не бьется, даже близко. Вот такая мерзость. Совет Федерации назвали дискредитацию Путина главной целью США и их союзников. Вот странные люди в Совет Федерации сидят. Я понимаю, что это такие, как кони, да, инцитаты, да, как у Калигулы в, в Сенате сидел конь, да, стоял, вернее, инцитаты, его звали. Быстроногие или как пере, переведите? Ну, в смысле, погуглите, я не помню, как он переводится. Вот, а это вот э, слабоумные, то есть вот на, по латыни. Я сейчас пока не сосредоточусь, как сказать, назвать это кони слабоумные, вот эти, которые в Совете Федерации. Потому что обливать грязью грязного, это только его отмывать. Это ж все прекрасно знают, какой смысл дискредитировать Путина, который дискредитировал себя сам так, ну кто из правителей мог бы расстрелять детей в Беслане или отравить в Нордосте людей своих собственных, да? Кто мог бы учудить, учудить войну с Украиной или сбить этот Боинг? Ну и так далее. То есть мы можем перечислять э, преступления Путина пачками. И главная цель США дискредитировать. Да если главной целью США был дискредитировать, то они правду сказали. Они бы назвали «Нам считай, где деньги Путина». Они прекрасно это знают. Они бы давным-давно высветили, как они возят кокаин. Если вы помните, я с 2014 -го года чуть ли не каждый день про это говорю, Потому что я знал, и мне все рассказывали, как эти суки таскают с Латинской Америки кокаин. И что не нужны никакие наркодиллеры потому что всем этим Кремль занимается. А героином, то в том числе, занимается, который идет с афганистана и то есть они просто могли бы все это показать и все больше ничего не нужно но они скрывают это они об этом не рассказывают поэтому не главная цель их дискредитировать у них вообще нет такой цели к сожалению собчак вот тут наговорила всякого говорит у меня нет личной враждебности к путину там Быков ее приколола, она сказала: Вот сейчас вы повторяете то, что я слишком часто о себе слышу. Это не, ори... не оригинально. Да, у меня своя драма. Драма у нее, блядь. Это драма в том, что я полемизирую с человеком, которому обязано, ну, то есть с Путиным. Но у меня и так нет к нему никакой личной враждебности. Как нет и никакой личной зависимости, если бы я жила, ориентируясь на то, что обо мне говорят, я бы не только ничего не сделала, я превратилась бы в мнительного монстра хуже любого представителя власти. Меня никто не завербует никогда, вы тоже. Кроме того, теле... да, я готова во многом возражать Путину, но то, что он не сдает своих, это скорее заставляет его уважать Потому что куда прагматичнее было бы периодически скармливать чиновников из бизнес или бизнес-негодующей толпе, а он этим инструментом не пользуется. А почему она знает, что это было бы прагматичнее? А я скажу, что вовсе не прагматичнее. То есть если бы хоть кого-то скормили, то потом бы... Это Толпа как бультерьер сожрала бы всех, включая самого Путина. Он как раз и исходит из прагматических каких-то дел. Но даже здесь совершенно интересно, что. Вот я сразу же вспомнил тот фильм, который недавно посмотрел «Секретные досье», и вам всем рекомендую, Стивена Спилберга. Там главное, что предъявляет достаточно близкому человеку владельца этого «Вашингтон-Пост». А Макнамара, министр обороны, это ее друг, она говорит, как же ты мог соврать? То есть вот, соврать, бросить людей под пули там во Вьетнаме, да, и соврать при этом, и тому стыдно. И для нее не стоит вопроса вообще, вот с точки зрения морали, да. А, а, а это какие сентименты? да? Вот Путин, он там не сдает своих, потому что он молодец. Да он убивает своих, сука. Убивает своих. Кто такие свои у него? Ротенберги, Тимченки, кого он не сдает? В Беслане чужих он расстрелял? В Нордосте он чужих отравил? В Курске кто умер? Чужие, что ли, блядь? Кого Путин своих не сдал-то? Кто такие свои определись? Извиняюсь. Россия поставит. Я вообще против сообщак ничего не имею. Но вот это вот это уже через край. Это уже через край. Просто фу. Вот просто фу, бля. Помните анекдот про фублю? Ну, когда папа, девочку, ну, дочку собирает гулять, а мама ушла, говорит, ты там с ней гуляй, иди там, куда-то надо ее отвезти, и все. Она э, собрала, она, папа, папа, фублю, я хочу фублю. Кого? Она раз убежала, приносит куклу какую-то, он эту куклу берет, у нее рука оторвана, нога оторвана, один глаз такой визит, вся грязная какая-то. Он говорит, фубля, она говорит, мама тоже ее так называет. Вот. Посольство России заявило, что заявление врачей Скрипалей не уменьшили число вопросов. То есть, видите, вот прямо так они заботятся о Сергее Юлии Скрипаль, так их интересует их здоровье. И там не обижают ли их там? Где-то, где их спрятали, да? Может им гречки там прислать еще, блядь? Ну, вообще, конечно, настолько через жопу все идет у этого Путина. Я же говорил, что все будет в один момент. То есть начинают все предъявлять претензии финансового характера, Эрдогану миллиард, Евросоюзу цены сбрось, там какие-то нафтогазы, да, то, тоже давать денег и так далее, и так далее, при этом тут обосрались с этим Скрипалем, он остался живой, слава богу, теперь обосрались с Бабченко, причем еще это не, неизвестно, пока информации все нет, но я думаю, это будет тоже очень серьезный удар по яйцам, представляете, то есть сейчас, я не знаю, я думаю, что в ближайшее время еще какие-то события произойдут, такого же порядка, потому что они не могут не произойти, и уже даже какие бы Вова ни нес деньги на Запад в приличном обществе постараются его уже за руку не держать. Могут деньги принять уже только через черный ход, сказать так, чтобы никто не видел. Давай, бабки давай, но так, чтобы никто не видел. В Минске заявили о готовности возобновить переговоры с Россией о цене газа. Видите, тоже так вкратчиво. Так, Давай-ка сцену сбросим. Помощник Лукашенко задержан при получении взятки в 200 тысяч долларов. Нормальная взятка. Вот помощники Путина меньше 30 миллионов не берут. Порошенко объявил о начале принудительного взыскания 2,5 миллиардов с Газпрома. Ну хорошо. Туда миллиард, сюда два с половиной, 2,6 и так далее. Это нормально. США ужесточили требования к российским авиакомпаниям. Теперь, если авиакомпания российская летит через хотя бы какой-то аэропорт США, хотя бы транзитом летит через аэропорт США, она должна заранее уведомить, предоставить план полета представляете, и так далее. То есть, соответствующий э, власть США, соответствующий, значит, такое далее распоряжение. И вы знаете, я, наверное, знаю, с чем это связано. <с> Если вы помните, я говорил, что был такой план немесида, Немезида, да, он, ну, скорее всего, был учебный, потому что он описан как учебный, но э, специалисты говорят, что был и подобный боевой план. Ну, о том, чтобы взорвать в Мировом океане термоядерные заряды, вызвать волну приливную огромную, которая смоет половину США и так и далее. То есть это была одна тема. И, как видите, Путин продолжает эту тему. Они, по крайней мере, заявляют, что создают или создали подводные беспилотники, носители термоядерного оружия. То есть один элемент. Но я напомню, в этом плане было несколько элементов. И вот второй элемент, это было использование якобы гражданской авиации для бомбардировки США. То есть самолеты, которые якобы там летели на Кубу, там Соединенные Штаты и так далее, менялись соответствующие. Тогда самолеты, если вы помните, были Ту-114, специально сделанные Ту-114 гражданские самолеты. А Ту-114, что это такое? Ту-95 переделанный. И задача была подменить во время маршрута самолеты гражданские на боевые, для того, чтобы внезапный удар нанести вот вместе с этими подъемом этого мирового океана, так сказать, на войну с Соединенными Штатами. Может быть, они вспомнили об этом американцы и решили, чтобы никакого подвоха не было. Пусть заранее предупреждают, кто полетит, как полетит. Соответственно, в самолете транспондеры есть и так далее. Причем, ну сейчас же мы понимаем, что можно привести термоядерный заряд просто э, багажом. То есть можно привести грузовым самолетом. Так что имеет смысл башку включить, потому что Путин... Совершенно э, с слетел. ЦРУ считает, что КНДР не откажется от ядерного арсенала. Ну, не знаю, я думаю, что могут даже э, гнать безу для большего эффекта ЦРУшники. То есть вполне это пускай, что этот доклад, ну, доклад, открытый доклад ЦРУ. Ну, кто может открытому докладу спецслужб верить, а? Ну, это все... Они говорят, да, вот они не хотят отказываться, но ну, тем больше будет победа Трампа, если откажутся. Скажут, блин, не хотели, а вот Трамп такой молодец, Там, как он встретился с этим Кимчаныном, как он ему в глаза-то заглянул, и тот говорит, все, отказываюсь от всего и так далее. Ну, мы же все понимаем, о чем идет речь. Речь идет о покупке лояльности, покупке за огромные деньги, за такие, которые до этого момента еще никому никогда не давались в виде, так сказать, вот, отступных. Ну, на то Трамп и барыга, если вы помните, мы это предсказывали. Ну, в общем-то, это логично, кстати. Потому что, ну, а что ему? Деньги-то он сам печатает. Ну, я имею в виду, Соединенные Штаты печатают деньги. Ну, какая разница, сколько дать этому Ким Чен Ыну? Не имеет ни малейшего значения. Главное, чтобы он сделал то, что от него требуют. Представитель Северной Кореи отправился в США. Ну, будут какие-то они там с Майком Помпео вести переговоры дополнительные. Боевики ИГИЛ, как вы думаете, воскресли. В да, Путин их трижды испепелил и заявил о том, что все кирдык, а потом они вдруг проявились в Дамаске, а потом от них освободили Дамаск, ну и вроде казалось бы все нормально, но нету никакого ИГИЛ, да, а тут вот боевики ИГИЛ начали мощнейшую, как пишут западные СМИ, атаку на Пальмиру. Опять то же самое, сейчас придется бомбить Пальмиру, потом везти туда Гергиева с этим, как его там, с Ралдугиным, да, они там будут опять исполнять в прямом и переносном смысле всякую музыку. То есть мы видим, что боевики никуда не исчезли, атакуют Пальмиру, ну и дальше, в общем-то, все на круги своя. Так... Вячеслав Мальцев, ответьте, пожалуйста, что думаете о Навальном? Ну, я уж как бы миллион раз на этот вопрос отвечал. Я считаю, что Навальный наш товарищ, соратник, моего товарища и соратники. То, что он делает, он делает правильно. И я, в общем-то, поддерживаю его безусловно. Безусловно, поддерживаю. То есть ни, ни, никаких дополнительных, так сказать, условий. Я вот поддерживаю в том случае. Нет, я просто поддерживаю. Израильская авиация отковал 25 объектов Хамас в секторе газа. Ну, бывает, еще что -то. оттуда, видишь, прилетели эти ракеты. Говорят, в большом количестве, естественно, должны в большом количестве прилететь в обратку самолеты. Турция не хочет присутствия США на авиабазах на своих, но ну, в частности Инд, вот этого инжерлик никогда не мог ее нормально а, произнести. Да? Ну, Я понимаю почему, потому что а, этот Эрдоган вздрефил после того, как там восстание на этой базе поднялось, и как-то он не хочет, чтобы там... Американцы были, поскольку он думает, что это они наускивают, провоцируют и так далее. Сорос предсказал новый глобальный финансовый кризис. Ну, кризис будет обязательно по двум причинам. Первая причина, первая причина вся экономика развивается таким вот образом. Да? То есть у нее есть определенный график взлеты и падения. Ну, так жизнь устроена, никуда не дечится. Но главной причины нет главная причина, что меняется общественно-экономическая формация. Главная причина, что капитализм бесконечно устарел и что вот перемены обязательно будут. А для того, чтобы случились перемены, должно стать херово. Вы же понимаете, что никто не хочет перемен, когда все классно. Поэтому должно быть все херово. Ну, вот он, кризис. И Физики впервые смогли разделить воду на две разных жидкости. Ну, если кто-то не знал, в общем-то, так оно есть. Вода, молекулы воды, они там разные, молекулы воды. Они так условно... Ой, у меня опять стол трясется. Да, вот. Значит, Условно они там делятся, но, в общем-то, это пара вода да, и орта вода, ну, как принято по, у англоязычных этих физик. Да, у них разные молекулы, там, конфигурация разная. Да, все же, главное, не форма, а содержание, а на самом деле, видите, вот, и в физике, и в химии, Получается, что главная очень часто форма, в данном случае, вот в химии, да. И что они придумали, хитрецы такие, чтобы разделить воду, и она, соответственно, была разного качества. но ну, иметь не вода, вода для производства различных опытов, они довели ее до абсолютного нуля. но сейчас в Швейцарии практикуют, у них такая любимая национальная забава, все доводить до абсолютного нуля. Там с небольшой погрешностью. И когда это все так остывает, оно само по себе разделяется. То есть, да, там, этих отказлищ отделяют как, как спаситель. Да? Вот. И также они разделяются, молекулы, и получается, фактически получили... Два новых вещества. Ну, вернее, вещество-то но с а, другими качествами. И обычно такими вещами развлекались на орбите люди. А видите, швейцарцы начали у себя прям на дому развлекаться. Ну, дай бог, и очень приятно. Да? То есть там вот на каких-то форумах рассказывают о том, что сейчас вот мы там как все соберемся, очередного из говна петуха сделаем, да, там, или еще что-то. А это Люди никому ничего не говорят, что-то там коробчат свою раз-раз, там -то, такой -то коллайдер запустили, воду разделили и так далее. И количественные вот эти научные изменения, они приведут к качественному скачку. И жалко, что этот качественный скачок будет не у нас. Вот, что меня больше всего пугает и о чем я больше всего сожалею. А кто у нас украл этот качественный скачок? Кто украл у нас время? Кто украл ресурс? Вова Путин и вся его педрасня, вот эта озерная. Они украли у нас будущее, твари. Вот, НАСА назвали качество обязательное для будущего колониста Марса. Ну а что, быть приличным человеком? Я прочитал, качество колониста оказалось просто быть нормальным, приличным человеком. И тогда, в общем-то, эти люди смогут выжить там далеко от земли, не имея возможности вернуться. Представляете, как, какое решение надо принять, чтобы знать, что ты уже сюда никогда не вернешься. И в отчаянии такое не сделаешь. Потому что, ну, если человек в отчаянии хочет сказать, да, пошли все нахер, хочу на Марс, то его точно не возьмут. Потому что он ну, не вписывается вот в эти качества, которые там описаны. Так. Ну, давайте тогда попробуем ответить на вопросы. Так, Басов, здравствуй, Вячеслав, хотел с вами поговорить, писал вам на почту еще летом 17 но ответ так и не дождался, поэтому оставляю свои контакт в специальном поле. Кстати, тут на стриме Саша Сотника предлагали Александру провести с вами эфир. Он сказал, что рассмотрит данное предложение. Очень хорошо, считайте, что я согласен, если он рассмотрит данное предложение положительно, я с удовольствием проведу. Кот верный, Мариночка, слава, привет. Денежка на доброе дело, всем нашим добра, удачи и скорейшей победы. Похоже, вся эта властная шобла совсем теряет рассудок. Их последние дела просто вызывают гомерический смех. Только дурак врет и сам верит в собственное вранье. Дурак всегда сомневается в том, что он дурак. Они обречены. Да, они обречены, но вы же понимаете, что с ними может быть обречена и Россия. То есть все доведено до такой точки, когда, может быть, уже не возврат. То есть когда, может быть, уже нельзя будет вернуться никуда и можно будет падать только вниз. Я не должен этого говорить ни в коем случае. Но у меня очень пессимистичное настроение, я вам честно скажу. То есть у меня есть очень... Сильное ощущение того, что забрав власть у Путина, мы получим головешки, что все сгорит. Уже вот у него в руках. Все, если у него говно в руках ржавеет, то Россия у него в руках просто сгорит. Врач-вредитель, революцион. Эффект Бабченко. Вячеслав, те фото и видео, которые у вас периодически не грузятся, вы делаете на них ссылку в описании, чтобы зрители могли понимать, о чем идет речь. Да, спасибо, хорошее. Тем более видео, там может быть авторское право, чтобы себя не подставлять. Можно трансляцию запускать 20 часов сорок пять минут, чтобы можно было ознакомиться с пруфами. Да, ну, кстати, интересная мысль подумаем. Сосед, футбольный чемпионат еще не начался, а самый красивый удар уже пробит. Пробил его Аркадий Бабченко, и не по воротам, а по яйцам Путина. У Путлера был личный враг-писатель Илья Эренбург. Да, у Гитлера в смысле, у Путина будет Аркадий Бабченко. Варивкоин, спасибо. Да, у Гитлера был личный враг. Илья Иренбург. самый смешной, знаешь, я как депутат областной думы от первого созыва, в первом созыве я был от Энгельса, пользовался приемной, которая находилась в администрации города Энгельса, это была приемная, которой для меня пользовался как раз Илья Иренбург. это его была приемная как депутата. Ну, когда-то давно, там, в 50-м или в 40-м каком-то году, я не знаю, лохматом. Арслан Бек, «Все сплотимся, как один, Вову гниду победим». Спасибо, очень хороший Вот это «Все сплотимся, как один, Вову гниду победим». Вот гениальная речевка. Я вас прошу, возьмите вот это вот, распространите, чтобы это на каждом митинге звучало. «Все сплотимся, как один, Вову гниду победим». Очень хорошо. Гениально. Молодец. Трамп из Киева. Фонд Стайл. А Да-да-да-да. Мальцфайд. На прямой эфир. Чуть не могу. Окунь был красавчиком. А Эдик слился и начал там орать и ругаться. Небось, будет с собой и всем понравится. А -а -а. Так... И, и что-то мне, мне прислали, я так понимаю. Я не знаю, что мне прислали. Но мы обсудим. Я понимаю, так ссылка, что где-то надо, где надо выступить. Я с удовольствием. Приглашайте, я выступлю где угодно. С удовольствием выступлю на первом канале российского телевидения. Ну только в прямом эфире, Конечно. Да, и вообще, любое выступление имеет смысл только в прямом эфире. Я в записи не выступаю. Малефик, Вячеслав, помню, на одном эфире вы сказали, что все уголовные дела будут пересматриваться на предмет вшивости после окончания режима. Вопрос, что будет с тем, кто убил в ходе самозащиты. К примеру, полицай угрожал оружием, на незаконных основаниях человек его грохнул. Ну и тут в каждом конкретном случае нужно рассматривать, безусловно. Но я могу сказать, что, во-первых, взяв власть, мы сразу объявим амнистию. Даже там, где человек был виновен, ну, дадим мы такой шанс человеку. Не часто Россия получает шанс. Поэтому в рамках шанса у всей России должен быть шанс у человека. Но должно быть только одно условие. Человек подчистую освобождается, если он а, совершает а, новое преступление, то а, ответственность будет гораздо сильнее. То есть он будет и за старое отвечать, и за новое. Поэтому а, амнистия, конечно, необходима. Слава, здравствуйте, Вячеслав, и всем здра здрав... День на ваше усмотрение. Говорили вчера про бензин. Советую всем посмотреть канал Нью-Джерси ТВ. Как меняет свечи. И будет понятно о качестве бензина. Всем удачи. Да, с удовольствием. Аркадий Укупник. Спасибо, Аркаш, всегда, всегда большое спасибо. Всегда рад, когда Аркадий Укупник нам помогает. Вадим Раменский, Вячеслав пан Бастрыкин в форме лесникает, понятно, он в лес ездит, да не один, а вот объясни зачем на ОМОНе сильный камуфляж, для меня это тоже загадка. Ползать по асфальту, прятаться между мусорными баками, других версий у меня нет. Желаю здоровья и оптимизма тебе и всем, кто смотрит на Ривкоина. Спасибо. Да, для меня это тоже загадка, почему ОМОН в синей форме в такой день-ночь, который, в общем-то, полевая и имеет смысл только такую форму надевать в каких-то боевых действиях, когда они ведутся ночью. Да, такие призраки приходят. Так. Здравствуйте, Вячеслав Вячеславович, Никлаус. Мих... Не могу прочитать, плохо вижу. Здравствуйте чердачников брось ты глупости болтать это э, как кого-то тут между собой мальцев когда тебя закажут ты «Да меня столько раз заказывали я уж устал ждать когда меня закажут очередной раз и что ты лучше расстрелять всех полицаев чем садить одного невинного ну честно говоря я не согласен, что там всех надо расстрелять ни в коем случае. Но что есть организации, где каждый должен нести ответственность, ну, например, ФСБ, совершенно для меня очевидно. Хоть какая-то ответственность, а, хоть минимальная. Даже если он там просто полы тер, да, в этой Фейсбуке, все равно должен отвечать. Девять слово, эфир крутой. Спасибо за. Такие вот слова очень теплые. Саратским слова, Саратским авиалиниям Кирдык. Да, я так понимаю, с 30 числа они прекратили летать, и деньги за билеты раздают. Но это такой удар от Вячеслава Викторовича Володина по Аркадию Евстафьеву они сильно не дружат, я так понимаю. И поэтому, ну, не только, наверное, от Володина. Я вообще очень удивился, когда Евстафьев выкупил там этот пакет акций у Пипи, или у кого он там купил, с саратского авиаотряда, вот этого авиалиния, этих Сар -Ави. очень сильно удивился, потому что, ну, было понятно, что Володин будет очень сильно против. Так... Австрия, Россия, 1-0. Там, кто хочет деньги заработать на чемпионате мира, ставьте на проигрыш России во всех играх. Хорошо. Ага. Мальц половина людей не понимает, что Путин убийц, поэтому их разум затуманит. Да ну правда. Человек так устроен, понимаете? Он понимает то, что хочет понимать. Он делает вид, что понимает. Когда нам говорят... Давайте разбудим Россию. Россия не спит, Россия притворяется. Все эти люди притворяются, что они спят. Они как вот подглядывают, как а, а, а веки-то у них трясутся. Да? Мы же знаем, что они не спят, что они притворяются. И нам ну, невозможно их разбудить. Ну как? Разбудить можно спящего. Нельзя разбудить того, кто притворяется спящим. Его можно только пинками выгнуть. Блядь, сука, вставай, иди на выход с вещами. Вот так только можно. Или не трогать его вообще и сказать, ну, делай вид, что ты спишь. Может быть, ты присоединишься к нам, когда увидишь, что мы побеждаем. Такое тоже возможно. Нужно понять, как в данном случае поступать. Я за то, чтобы их вообще не трогать. Я миллион раз вам говорил. Ну, есть ватники, их можно агитировать, там, можно пропагандировать что-то и так далее. Ну, нет, ну, ну и не надо. Зачем? Нам достаточно тех, кто сейчас есть. Но мы все должны быть вместе и все должны в определенный момент так сказать, сработать. Пока, видите, у нас плохо именно с этим делом. То есть противников у Путина очень много. Дети абсолютно не согласованы. Абсолютно не согласованы. Почему? Ну, потому что есть определенные категории граждан, которым то не нравится, это не нравится. В конце концов, они должны подойти к тому, что им будет не Ничего уже, все, все будет не нравится и тогда им понравится только один выход – революция. Все, другого нет. выхода Вот когда это всем понравится, тогда все будет у нас нормально. Но я боюсь, что будет уже поздно, что к тому времени уже Россию спасти будет нельзя. Спасибо большое, что вы нас смотрите. Надеюсь, до завтра. Жаль, что сегодня Окунев не смог выйти в эфир по, я так понимаю, по каким-то техническим причинам. Да здравствует революция, до свидания.